Все, я приехал на станцию Таватуй Железнодорожный переезд где-то там, вот в той стороне Сейчас туда поеду Сейчас хочу сначала что нибудь сладенького вот С собой в дорогу купить Еду в сторону железнодорожного переезда И вижу, смотрю, там он родственник стоит Хозяин там что-то, вон под ним копошится Сходить что-ли посмотреть, что там происходит Какие-то тяги меняет Может, что интересного подскажет Короче, познакомился с мужичком, живет в Бурге за ремонтирует сам, много чего знает, блин, офигенно. Полезное знакомство получилось, ладно. В общем, сейчас он мне еще подрассказал, что там, как, куда проехать. В общем, еду до переезда. До сада, говорит, доедешь, там, вроде, все нормально. Вот, ну, сейчас уже сам посмотрю там по факту. В общем, тоже у него там болячка. Передний мост, как и у меня, будет заказывать. В общем, будем созвониваться. А тут, короче, не переезд, тут тоннель под железной дорогой. Вон, вон что, все прикольно. это еще старый каменный. Крутяк. В общем, выехал со станции Таловатуй в сторону садов. Эта дорога тут так себе вообще но уже встречаются вот такие вот очень интересные камушки с этой стороны конечно так эпично такая трещина сквозная там видно свет Это глубоко. Тоже так лежит интересно. Обалденный такой массивчик маленький, но очень интересный. Очень большие камни. И вот если на Юрий в Камене я ездил, там оно все какое-то такое мелкое. То тут прям здоровенные глыбы, монолитные. Вот Это тут вот тоже в стороне лежит здоровяк. В общем, за один день я тут точно вообще не смогу все это обойти, объехать. Ну и ладно. Значит, будем два дня. Может и больше. Так, надо все-таки подумать, что мне, как мне дальше до судов пытаться проехать или вернуться на станции машину бросить и уже все уже на велике бахнуть есть, если я сейчас там где-нибудь в грязюку в какую-нибудь стряну это обломает все в общем решила что еду пока до садов дорога идет вот такая вот примерно ну, широкая в принципе нормально Главное, что сухо Высматриваю сейчас еще по сторонам Ой, вон там вон какие-то камушки Высматриваю всякие вот такие интересные места Конечно, тут бы лучше просто прогуливаться пешочком Куда захотел, завернул Блин, ну ладно, поеду все-таки В общем, я так понимаю, что тут... За один день точно я все не обойду и не объеду, так что Надо будет сюда еще наведаться Ну вот, выехал я уже к Садам Единственное, что лишь бы там никакого шлагбаума не было, какого-нибудь замка и так далее А, так, вот, вроде въезд, ничего не закрыто по прямой по идее вот это вот прямо на карманские ска а нет скала сейчас сейчас скажу Кужахум. вот то есть по идее вот до сюда я хочу доехать сейчас вот как бы все по прямой хотя где-то тут я уже еще отметки ставил надо второй телефон посмотреть где-то тут скалы есть еще не промахнуться бы Вот еще какой-то тут разъезд шлатбаумы. это разные видимо садовые товарищества всякие там вот где-то скалы есть и по дороге будет еще податься там одно местечко в общем ладно еду пока прямо кстати вот тут тут вот машину оставлять тоже как-то так себе лучше бы там на станции там хоть люди где-нибудь у магазина а так в лесу ее бросать вообще не люблю там едешь переживаешь, все. мало ли кто там, что там кто тут ходит с какими целями так, ну все, в общем я решил машину здесь вот оставлю здесь вот зашел там, с хозяином поговорил, вот его машина стоит свою машину тут вот брошу вроде она никому не мешает все и сейчас велик а, короче, вот здесь вот скалы какие-то сейчас я сюда вот съеду все, и на велике туда уже погоню быстрее на велике получается, чем так на машине. Там тут хоть люди есть, все я поговорил, нормальные адекватные люди. Они здесь будут целый день, машина вот их не, все нормально. Короче собираюсь выдвигаюсь. так вот буквально чуть-чуть я отъехал от машины, здесь вот скалы. И тут вот какой-то дом, чей-то участок вообще, или что? Ну, видимо да. Короче, мне сюда. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Дом какой-то недостроенный. Ладно, сейчас посмотрю, что за скалы. Вот такие какие-то небольшие вроде. Огорожено так заборчиком прямо ну, Там дорога кстати идет По которой я сейчас поеду В сторону скал Так, ну так, интересненько тут тоже Здоровый такой камень лежит под ним пустота. Блин. Что-то снизу придется зайти туда что ли. Тут, тут хвоя едет и я сейчас как по горке могу туда шабаркнуться. Ладно, сейчас здесь спущусь тогда. проход между скалами ну, кто-то тут вот хотел развернуть хозяйство Дом Заброшенный похоже Там вон, ниже тоже какой-то сруб Тоже заброшенный скалы. Даже тут кто-то костер жег Так интересно, видно. Остались такие, как ножки. Тонкие. И там вообще-то нюсенькая такая ножка. Вода бежит. Потихоньку все это обсыпается. И образуются такие вот. не образуются, а остаются неразмытыми так, ну что, надо дом пощупать наверное, чуть-чуть на камнях Тут уже пол уже сгнил на улице который не под навесом да тут уже из этого дома ничего уже не получится канистра есть кто живой В общем, от дождя, если что, можно укрыться. Так ладно. Лесенка там наверх есть, и лесенка еще наверх, но я туда уже не полезу. Сегодня другая задача. Сегодня скалы. Все, доехал я до края садов. Дальше идет вот такая вот лесная дорожка. Думаю, я думал, тут уже ничего нет. Тут еще какие-то чудес. Обалдеть. Что-то сомневаюсь, что тут люди есть. Как их сюда занесло. Ладно, мне сюда и там примерно через километр будут какие-то скальные выходы уже. Но мне еще надо будет речку проехать. Так, надо спокойнее ехать. Значит, опять уприв. Все не так и тепло. Все нормально. О, все что ли? А, это речка похоже, похоже, тут речка уже. Ну ладно, надеюсь я нормально в рот перейду. Вот здесь я и перейду. Так вот. Чик-чик-чик-чик-чик. И туда вот тропа. Все отлично. Отлично. Так, на речку я перешел, все вроде нормально. двигается уже в сторону скал. Скалы пужехум. Вот. Тропа есть. Сейчас попробую даже по ней поехать. Может, что-нибудь получится. Короче, проломился чуть-чуть через лес, дошел до нормальной какой-то дороги адекватно. Вот она. Вот. Меня это очень радует. Все, сейчас я по этой дороге и потом где-то вот слева еще будут скалы, надо заехать посмотреть и справа, там уже это Кужахом, вороточка, тропиночка пошла на Кужахом, вот, там люди слышу разговаривают, Все, еду туда. В общем, я посмотрел, я немножко неправильно поехал, мне надо было бросить там переходить, где я, где я это сделал. В другом месте. Ну, первый раз здесь. Уехал чуть, -чуть не туда. Все, поднимаюсь на кужахум. Велик бросил. Идти с ним уже все, уже тяжело. Там люди. Сегодня погода отличная. Туристов полно. Место, оказывается, достаточно посещаемое Людишки там с детьми Велик я там где-то оставил Так, ладно, пускай там пока народ Любуется красотами Я сейчас здесь вот снизу обойду Сбоку точнее ну, сбоку снизу Тут вот как раз тропиночка такая идет Нормальная Куда только, непонятно Там, наверное, прям под скалой пройду но это не точно. Так. О, какие тут выступы еще там можно пройти за этим камушком. Тут такая полочка, можно посидеть, потусить Ступенька Так, так, где мне, где мне, где мне Что боюсь я тут вот чтобы мне не соскользнуть туда Опа Так Здесь что? Идем, идем, идем Пробираемся Вниз уходит дорожка а я хочу вот сюда зайти, залезть. Как-то. Не знаю еще как. как Оп. Оп. Так, ну дальше тут что-то, я не знаю. Нет, туда я уже что-то не хочу идти тут вот эти коряги вместе с ними туда он бахнешься В общем, ладно сейчас спущусь наверное вот здесь вот вниз пройду там за скалой и вернусь обратно на вершину я надеюсь там народ уже насмотрится налюбуется и начнем спускаться и меня пустит соответственно так как мне тут опа не сильно то чтобы упасть Опять я в своих этих супер кроссовках Бестолковых так. Фу, Нормально тут склон такой Это вот, вот так вот горизонт А вот так вот мне туда надо идти О, нормально туда уходит Вот я сейчас здесь Надеюсь, что спущусь. Вот такая вот спуск. <с> Нормально можно туда укатиться. Или вот здесь вот кроссовки, в принципе, за камень-то хорошо цепляются. Вот. Но там есть за что, если что, ухватиться. Там, кстати, опять перемычки вижу. Вот, сейчас я к ним подойду. Прикольно, камень водой вытачивает. Вот эти перемычки или как я к ним спустился Фу. Фу. держаться за них удобно, когда поднимаешься тоннель Так вот, если ну, для сравнения никакой объект, ну, допустим, руку не, не это, в кадр не помещать, то вообще непонятно, что это как, как будто это прям здоровый такой тоннель. Скала где-то, по которому можно пройти. Ну нет. Это очень маленькая штука. Лайк ей. Можно тут фоточки поделать прикольные всякие. Ладно, надо двигаться дальше. Время-то ведь идет. Все, вот сейчас здесь спускаюсь вот сюда. Тут вот тропа. Голоса уже не слышно, видимо, они уже ушли с вершинки. Все, сейчас вниз. Так, вот еще пройду, там все посмотрю. В общем, тут предостаточно всяких разных закуточков, где можно спокойно посидеть. Ой. Если. Блин, не ломишься, как я в несколько мест одновременно. Так, где пройти-то лучше.. Вот еще полочка закуточка, закуточек. закуточек. Надо под этой корягой пролезть. оп оп оп оп оп оп оп оп вот оп вот оп Здравствуйте! Фу. Фу. Вот она вершинка. Опа! Прикольно. Несет вот еще тропочка. Так. Там вон вижу, кстати, скалу. Где-то здесь вот в кадре. Ну-ка, приблизить что-то вообще. Так, где она там? Вот. Скала ведь там? Да, скала. Вот, по-моему, к ней я хотел еще попасть. Так вот вершинка. Сейчас попробую вот здесь сбоку пройти. Там я видел тропиночку. Прикольно. Горелые деревяшки. Блин, ну она такая тут что-то я тут-то наверное не спущусь. Сюда сейчас пройду Желоб такой Нормально туда можно бахнуться Вот там я проходил получается и вот так вот. Так. Ладно, все, уже иду к Велику. К Велику и дальше. Блин, пожалуй, сучиться бы быстрее было бы, но опасненько, опасненько. Опасненько. Если вот сюда, вот на эту пук к этим вот березкам, березки привет. Опа, Чу. Такой тут закуточек прикольный. Так. Сюда, так. Хорошо, так. Вот сюда. так вот так все и вот так я спустился вот оттуда а, вот к этому завалу я подходил с той стороны вот здесь где-то и не пошел сюда Пинка вот она тут вот так вот идет под этот навесик Блин, как и люблю вот так вот все подробно проходить, все смотреть везде, со всех сторон Везде есть какие-то интересности Здесь тоже можно тусануть даже от дождя посидеть, спастись так вот под камушком Слава Богу дождя нет Так, все, спускаюсь Туда. А, ну там люди вон обедают, все, туда не пойду мешать уже. Все спускаюсь сюда Где-то там к велику мне выход надо поискать. Так, ну вот, тропинка. Где-то тут я поднимался, наверное. Все, пока кужахом. Пока. Мимо велика бы не пройти. Нет, я не здесь поднимался, кстати. Не здесь. А, вот вот еще тропинка вот здесь вот а фу все вон он вон он велик все отлично